Всем привет! С вами Матвей Фонтон и компания Лантерм. Мы смонтировали очередную котельную на базе твердотопливного котла торговой марки Альтеп модель КТ-2ЕПГ с пилетной горелкой факельного типа с автоматической подачей топлива. Также мы установили буферную емкость на 800 литров для накопления тепловой энергии, что значительно позволяет экономить топлива И, соответственно, использование котла сокращается где-то в 3-4 раза. Обвязку котла мы сделали оцинкованной трубой торговой марки «Констил». Соответственно, поставили насосную группу, свой котловой контур для защиты котла от перегрева. Также по просьбе желающих, которые замечали и писали комментарии в прошлых видео, поставили экран. После нашей группы безопасности, для того, чтобы котел правильно работал, кто замечает, то не замечает, ну сделали правильно. Соответственно, поставили расширительный бак на 100 литров, поскольку система у нас большая, у нас 800 литров сам накопитель, у нас, соответственно, 30 литров воды где-то в котле, и плюс еще наша система отопления с радиаторами. Поскольку у нас котельная маленькая, а буферная емкость очень большая, нам пришлось сделать углубление, то есть поставить ее ниже на бетонное основание. Соответственно после буферной емкости у нас идет теплотрасса в дом, где мы врезали систему, идемте я вам покажу. Здесь у нас газовый котел. Уже смонтированный теплый пол. То есть, соответственно, мы завели теплотрассу в дом. Врезались в существующую систему, которая есть. За газовый котел с твердотопливным котлом. Чтобы они работали в параллели. Соответственно, заказчик попросил поставить теплообменник для горячей воды. Вот он. Если, допустим, по каким-то причинам не будет работать газовый котел. То есть, у нас система будет работать от твердотопливного. Мы будем обливать дом. И, соответственно, будет и горячая вода тоже у нас от... Для затопления котла. Наша котельная готова, нам осталось загрузить наши пилеты в бункер, запустить котел и настроить его. момент пуск несколько манипуляций с контроллером настройки вот данных для запуска ждем котел вошел в модуляцию установлен у нас 55 градусов перешел он с максимальной мощности в среднее значение на небольших оборотах пытается он достичь 55 градусов заданной нашей температуры так 55 он показал, перешел минимальную мощность на 8 киловатт. Пытается поддержать еще эту температуру, я думаю, надо 55. Уйдет в затухание.